Здравствуйте, уважаемые! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, делитесь видео в соцсетях, комментируйте. Упрою небольшую тайну, сюрприз. Сегодня у меня э, в гостях будет гость, знаменитый э, американский актер 90-х нулевых годов Мэтт Леблан. Помните Мэтта Леблана? Друзья! Мэтт Блан. Честно говоря, Мэтт Леблан не смог прийти, такая небольшая маночка была, и он прислал, прислал вместо себя лучшего, на мой взгляд, персонажа. Джо не встречайте! Джо. Я ведь Джо? Я, Я мерзкий Сейчас, тип. Итак, Джо, что мы будем готовить? Mm, суп. А какой именно суп мы будем готовить, Джо? Вербишелевый mm, суп. Нет, не угадал. Что-то не так? Это вермишелевый суп, а я репетировал с томатным. Короче говоря, все. Джо, иди отдохни. Чечевичный суп готовим. Для чечевичного супа нам понадобится 330 грамм чечевицы. Без разницы какая. зеленая, красная, главная цельная. Один красный булгурский перец. 300 грамм моркови. 7 стаканов воды. Под словом «стакан воды» я подразумеваю 250 миллилитров воды. Под словом «стакан водки» я подразумеваю... Да, кстати, это два слова. Я подразумеваю 200 миллилитров. Красный лук, куркума, зира, соль, перец. А ехали нарезать. Так, засыпаем чечевичку, взвешиваем ее 330 грамм. У нас чечевица зеленая, ровно 330. Запускаем ее сразу вариться. Морковь у нас ровно 300. Нарезаем морковь соломкой. Здесь принципиально нужно ее резать вручную. А никаких терок или блендеров мы использовать не будем. уже закипела мешаем продолжаем нарезать овощи пойдет перчик также перчик режем соломкой булгурский перец прямиком из булгурии Перец морковка готова. Быстренько нарежем лук. Он вариться будет быстрее всего, поэтому его запустим в последнюю очередь. Всего чечевица зеленая варится минут 35 примерно. Вот и все. Овощи нарезаны. Средняя соломочка. И, собственно, осталось все таки Чечевичка варится. И затем за 5-10 минут до конца добавим куркуму, она даст цвета, текстуры. Соль, перец, кумин, зираф, мели Ой, еще тоже будет прикольно. Итак, суп у нас варится уже порядка 20 минут. 21, если быть точным. Всего чечевицы нужно полчаса. Нам 35 может. Не пора ли нам добавить специи? Я, кстати, чесночка подкинул. Да, 10 минут будет достаточно. Поэтому соль, свежемолотый перец, зиры, Немного. Главный ингредиент куркума. Столовую ложку. И хмели-сунели. Чайную ложку. Мешаем. Чуть-чуть убавляем огонь. И через 10 минут все будет готово. Так, супчик готов. Украсили. Немножко и добавили вкуса кропчиком. Теперь пробуем. Чевица хочу сказать вам, содержит очень много белка, поэтому растительный белок. По сути, это считается вегетарианским блюдом. Блин, вкусно, сладенько, сытный, калорийный. Здесь все полезно, максимально натурально. Замечательно. Варки 30-35, ну там 5-10 минут настояться, подостыть, все. Меньше, чем за час. Офигенный, калорийный, поленнейший суп готов. Так что спасибо за просмотр. Смотрите другие видео с моего канала. Пока. Так, чечевицу за...